С Шутником вместе залетели. А Шутник, а ну бабахни свою причиндалку. Давай. Фу-фу-фу-фу-фу. Да-да-да. Я давай, так и знал, что это ты, братан. Давай, давай. Ха. Третий, знаешь, на кого у, кого у тебя голос? Лоша. На кого? На бабаски. Бабаски? Да. На Юрку, да, что ли? Конечно, Юрец. Это ж мой братишечка. Да-да-да. привет всем здорово ладно погнали привет. что как дела, расскажите что, что, что, что за голос а у меня микрофон поломался я тоже хочу, что меня так же поломалось ладно погнали обожаю просто здорово, ребят привет, есть микрофон? Есть микрофон, а кто-то из вас эмулятор использует, говорит, программка. Кто-то из вашей команды использует эмулятор, говорит, нет. Кто же симулятор? Эмулятор. Ну, кто-то с играет. Его? Я говорю, кто-то из вашей команды использует эмулятор. Ну, кто-то с компьютера играет, ребят. Это комп. А, а что у тебя с голосом? У тебя голос. Папа шарики надувал и не в то место надул шарик, когда маленьким был. Ну реально, ну с мамой там шарики, производство шариков было, вот папа не туда вдол. ты что-то из микрофона сделала, короче. Нет, ну смысл, но ну, я родился Куда с таким ты голосом. Нет, ты видео выкладываешь. Ага? Куда ты видео выкладываешь? Как ты видео? Э канал называется. Ну как твой канал называется? Горводо-канал. Что? Горводо-канал, не знаю, какой канал. Короче. <связь> Привет, лев, ю, ухаряешь, привет YouTube, либо нет. TikTok. Привет, YouTube, либо TikTok, пацаны. Привет, нет. говорим. А ты еще не я токсик, знаю. разве что? что? Разве не токсик? Тебя, тебе сколько, бро? Я, я просто токсик, наверное, ребят. Нет, я не токсик, честно. А че, я, блин, реально уже заколебался, честно. пацаны. Ну вот и бог. Сколько они еще вообще? А вообще нет нету токсиков. Почему? Ты шо, что, добрый пабгер, что ли? Потому... Тебе не надоело, когда да, тебя кулаком добры... добивают? Кричишь, мать в канаве, вот признайся честно. Вот говоришь, мать в канаве, говно. Я твой рот топтал. Слушай, мама это святой, короче. Не, нельзя так говорить вообще. Красавчик. Надо, Лучше. надо чеченцев искать. Чеченцев. Просто, Ты... понимаешь, да, короче, два М канала, я подпишусь и буду смотреть твои, короче, ролики. Ну ладно. Ну, не хочу, вот если хотите вот этого парня, спросите Эфтик, я побежал. Я вас всех люблю, ребят. Не, стой, стой, стой, ДР, пожалуйста. Это жесткое правило, в ДР Добавь только ДР. В ДР. То друзей, пожалуйста. Ну, пожалуйста. ребят, в друзья я друзей добавляю, вот когда они там друзьями становятся, ребят. Вот Эфтибай у меня в друзьях, кстати, классный парень, он, кстати, киберкотлета, кибер ребят. Можете с ним катку скатать, а я побежал. Хорошо, удачи, мра. Спасибо удачи. вам, ребят. Кто-то из вашей команды использует эмулятор. Алло. Да, блядь. Ну а че вы мне тикать вообще? Я что-то похоже сделал? Нет, у тебя КД я маленькая. А шо, КД решает, что ли? Я Боба-Кемпер вообще. Ну да, у меня отбор в команду от КД, прости, пожалуйста. Ну ладно пошел ты на... Чего? Куда пошел, шо? Че ты злой Животное такой? наконченный, иди отсюда, блядь. Не пойду никуда. А ты что такой злой? Пизда, ты суша. У кого? У тебя? Вроде. У тебя? У, у тебя? Вроде. У тебя? Пизда суша. вот ебал тебе эмуляторщик. Так вот из-за тебя у меня и голос такой так ты боже, все виноват. Конченый, бля, отсюда. А, Животный, я, а я тебе хотел сказать хорошего. тебе всего. А что ты такой токсик? Давай, блядь, сибись, пожалуйста. Не, а почему ты такой злой? Тебя в жизни И... роняли много раз. Почему ты злой такой? Тебя, блядь, видно, роняли. В общем, с голосом не, ну мне, мне реально просто только... интересно. Подожди, просто интересно. Скажи, почему ты я такой сказал, токсик? Я отсюда, животное кончено. Ты пизда с ушами. Объясни просто один раз. Почему Утери, ты... По, токсик? потеряйся, пожалуйста, синяк. Синяк, сибисица. Так, а ты можешь объяснить или нет? нет я сказал сибисица. Так, сегодня. ну в чем проблема твоих слов? Почему ты так говоришь? Себался быстро. Объясни, пожалуйста. Себался, сказал. Скажи мне, почему ты токсик. Ну, ты можешь дать объяснение своим словам, почему мы ну, ладно. Я эмулятор всегда. У меня есть эмулятор, нет возможности играть с телефона. А почему ты меня... Эээ, не уважаешь? Я не понимаю. Да, блядь, ты Мерзунчик! Мерзунчик, ну, господи. эмулятор? Алло? А ты таксик, чё? А что ты дауном обзываешь? Бля, ты, ты, ты играешь? Ты играешь в мобильную игру на эмуляторе, чел. Ну, а че ты дауном да, меня оскорбляешь? Раз. Я зашел по флажку, а ты нам... меня он... дауном назвал. Это по факту. У него на, это, на компьютере 2кд. Алло. И шо? Алло, я будку прыгаю, аллоша. Мне жалко вообще. Вот знаете, что меня очень удивляет? Почему вы такие токсики? Что с вами не так? Почему? Ну, я зашел по флажку, я виноват. Я виноват, что есть флажок в этой игре. Тихо. Ну-ну-ну. Давай. Мы кинули флажок. Я потому что не эмулятор. Нет, ты сказал фу-даун и кикнул. Ты сказал даун и кикнул. Ну, нельзя сказать, друг, ты с эмулятора, извини, мы не хотим с таким... А чё, ты а чё ты кикаешь? А чё ты кикаешь? У тебя есть слова просто раз нормальная раз, речь? Раз, Рот закроешь, ты когда будешь печальная... по... старше меня. А так-то еще, пока, да, ты, раз, не вырос, пока а, ты не вырос, давай. пока Пошел ты вот. не вырос, пока ты не вырос, ты уважительно раз, относись раз, к раз, взрослым. Раз, Жалко, закрой, Жалко, что раз, у тебя мама раз, такого раз. сына растила. Воспитание у тебя, Жалко, конечно, потому, на тебя интеллекте, на интеллекте. Так они у меня погибли. Они у меня погибли. Они у меня умерли. А ты токсик, Я... и ты тоже токсик. Дядя Ваня. Мне жалко вот реально ваших родителей за такое вот детство, как у вас. А вас плохо воспитывают. Вас бьют в детстве, били? Нет. Соболезную вашим родителям, что у них есть такие дети. Ох и токсики. Ну это уже интересно, это уже то. По твоим флажкам никто не зайдет. зайдет. Здоровчики, ребятки. Вот он, собственно, и я. Ждали? Ой, шутник сюда же заскочил. Смотрите, тиктокер, по-моему, кстати, шутник. Сейчас, смотрите, побежит. Сейчас, смотрите, побежит. Тух-тух-тух-тух потом херак. А чё? Чё ты на С шутником вместе залетели. А шутник, а ну бабахни свою причиндалку. Давай, фу, фу фу фу фу. Да да да. Я давай, так давай, и знал, пошел, что это ты, братан. Пошел, давай. давай. Шутник друг. Я тебя вьютошку, ты меня в втятошку. Нет, да, ну шутник топовый, если вы не знали, он ТикТоки нормальный чел. Шутник красавчик. Я обязательно тебя в свой ролик тоже запинюрю, красавчик. Ютубер и Тиктокер. Тиктокер и ютубер. Дабл пацаны. Я не знаю, как так случилось. У меня пятнашечка. Молодец, молодец. И ты красавчик. Удачи, дружище. Удачи. Видел тебя в ТикТоке, там у тебя пару тысяч всего лишь. Да, это чуть-чуть так-то начал недавно. Рад, рад знакомству, честно. Давай. Взаимно, взаимно. Ну че, идемте в катку или как? Не, мы расходимся, мы дальше ролики писать. Нет, играем, но очень редко. Давайте, ребят, хорошего дня. Семена благополучия. Давайте. А вот тут я сам прифигел, гайзы. <laughs> я думаю, это как раз тот самый момент, когда можно закончить видеоролик. Ну, реально, неожиданный поворот. Я сам, честно говоря, был в шоке. Про пингелу в моей попе просто загорелась и потик из, из глаз в пол бы побежал, когда я увидел реально шутника. <laughs> круто, круто, круто. Всем от души, ребятки. Всем спасибо за лайкосы. Спасибо за поддержку. И... Пока-пока-пока.